Интересные факты о Таллине Весь центральный район Таллина, так называемый Старый город, фактически представляет собой один огромный музей под открытым небом. Здесь сосредоточено невероятное количество древних зданий, которым уже далеко не одна сотня лет. Около трети всей площади эстонской столицы занимают парки. Самым известным из них является парк Кадриорг, заложенный Петром Первым. Основанный около 800 лет назад город за минувшие века успел сменить несколько названий. До 1917 года он назывался Ревель. Многие ритуалы и приметы связаны с семьей и домашним хозяйством. Во время грозы было принято закрывать двери и окна, чтобы через них не проник дьявол. Нельзя было строить дом на пепелище, иначе его ждала бы такая участь. Молодая мать должна была оставаться дома шесть недель после родов и не показывать некрещённого младенца людям. Особую роль в домашней жизни эстонцев играла баня. В ней не только мылись, но также проводили ритуалы. В бане часто рожали детей, там же обмывали покойников. Баню считали священным местом, по своей важности сравнимым с церковью. Считалось, что после того, как в бане попарились люди, туда приходили добрые духи. В Таллине проживает треть всего эстонского населения. Уже давно. Таллинн входит в топ-10 самых развитых в плане высоких технологий городов. Подавляющее большинство жителей Таллина говорит не только по-эстонски, но и по-английски. Многие также знают финский, русский или немецкий языки.